Вы можете человека, это не переживайте. Да, так что на не переживайте. Да. да. Вот Виталик проезжает. Ну, очень много может. Да. Виталик! We're cool. gonna